Сегодня вечером у нас будет война подписчиков. Начнем ее где-то часов 5 вечера и часов тогда 9, думаю, поиграем. Так что залетайте, не забывайте, смотрите обязательно видосики, то, что выходит у нас на канале.